Альтернативный бак для использования в паре с электролизным газогенератором Лига 02 изготовлен из нержавеющей стали, оснащен быстроразъемными механизмами для удобного соединения рукавов газовой горелки с баком, оснащен очень удобной и широкой горловиной для заправки бензина а также очень удобным шаровым вентилем для слива бензина и конденсатов. Бак производится на заказ. Обращайтесь по ссылочке в описании.